Привет! Мне придется временно оставить почти все должности в ТО в связи с учебой примерно на пару месяцев. Основные проекты в нашем ТО будут временно приостановлены. Некоторые будут продолжать свою работу пока что без меня. Стримы новых эпизодов в паблике, а также их выход на сайте, такие будут продолжаться как обычно. Мой временный выход из ТО на это не повлияет. Но разработка сайта, в том числе его мобильной версии, будет также приостановлено. Наш отдел озвучивания в данный момент продолжает запись реплик, пока что без меня. Но дубляж новых эпизодов продолжит выходить уже когда я вернусь, потому что я отвечаю за монтаж и за публикацию. Чтобы ресурсы наши ВТО не казались совсем заброшенными, я настроил автоматическую публикацию эпизодов неофициального мультсериала My Little Porto» в дубляже от TV на нашем YouTube-канале, они будут выходить по пятницам в 18.30 по московскому времени. А в нашем паблике я собрал отложку на месяц вперед. И также буду по выходным заходить в паблик, просматривать э, предложку. И еще за предложку у нас будет отвечать новый админ, которого я назначил недавно. Но летом я вернусь, и мы продолжим как обычно. Пока! Не скучайте!